Привет, дорогие друзья! Мы сейчас знакомимся комнате Макдональдсе. Э, решили попробовать знаменитый э, комбо Дани Милойкина. Смотрите, что у нас здесь за 229 рублей, копеек, мы имеем вот такую огромную картошку при в полу и вот такие вот наггетсы, да? Правильно говорю. И у нас еще дали... Э, ну, взяли себе немножко соуса. Вообще вот с картошки. На вид хорошая. Смотри, Даня. Не дай бог мне не понравится. Закрытим. Картошка не не, не, не, не, не не очень. Так, ребята, мне сказали, что здесь божественные крылышки. Сейчас оценим, Данечка, твои крылышки. Вот такие вот. М -м -м -м -м. Крылышки реально вкусные. Прям их советую. И, ряков, и сочные, и вкусные как раз. Как надо. На Офигенски предизвестить... сочные. Прям сок течет. Вы за Чуть, смотрите, такие, да, еще, еще хрустит так обалденно просто. Хруст. Оно не сильно твердо и не сильно мягко получается. Хруст и вкус еще и... С перчиком обжигает слегка. Просто шедевр. А если еще забить колый? Когда охлаждаешь это все дело колой. Просто нереально. Не, ребят, все. Ладно, Данечка. Комбо просто обалденный. Беру свои слова, прохайт обратно. Мне прям все нравится. Он уже не получит. Я про тебя поэтому извиняюсь. Mm. Mm. поэтому ребята если думаете брать или не брать то берите обязательно потому что это ну, вкусно вкусно